Землю, сотрясающий воздух, в того, кто смеет любить не по правилам, прописанным в подовых книгах, изъеденных плесенью. Плесень, кстати, тоже живая, вы Кинь камень в того, кто похож на тебя, за то, что похож не во всем, но в чем-то при этом похож. Это слишком смахивает на издевательство. Кинь камень в зеркало, искажающие черты, за то, что правое в нем левое. И наоборот. Кинь камень в того, Кто прячет живое глубже, Ведь чем глубже, тем непонятнее, Вытраве. Или в того, кто сам лезет Под град камней, Прицельно, именно в него. Он же сам этого хотел, Вот пусть и получает. Или в того, Кто смеет кричать и плакать Слишком громко, Слишком нацадно, Пусть замолчит. Кини камень. Иначе как мне узнать тебя в толпе тех, кто трусит и прикидывается? Будь смелее. Нужен. Кини камень. Если не можешь сказать, то молчи и смотри. Если тебе до сих пор не находится место, то потеряйся, вернее себя раствори в том, что вокруг, что нелепо и очень нелестно. Просто смотри и немножко ни не речей, ни границ. Прямо от самой земли начинается небо. То есть от чести мы в нем, и по кромке ресниц движется мир. Затуманенный марим снега. Фоновая музыка тоже была моя. Спасибо. Песня на стихи Татьяны Бег и называется Побег. See О, единица клана, оно мой братец, мужи чем. Словом. Сундук. Надеюсь, я его не забыла. Женя взлетается в душе чердака Ветхого тряпья полок мой судок Но среди трепья фразы мысли сны Детские мечты над землей кружи. I'm <laughs> the